Уважаемые члены, дамы и господа, уважаемые члены государства правительства, друзья, а от имени Российской Федерации и ее народа сердечно приветствую членов Международного военного комитета, участвующих гостей 112-й сессии. Прежде всего, хочу выразить признательность членам комитета за решение провести... Думаю, это правильно. Москва выразила, наверное, с с самых престижных церковых состязаний. Здесь, люди, встречали ведущих спортсменов планеты и просто Плескаль» в дальнейшем состязаниях. Московская олимпиада «Узбук» – головной лучший, и это очень близкий факт. Москва, когда очень рассказывает раскладывать тренировки, в более которых 10 ни в одном круглом городе мира нет такого олимпийского влага. Уважаемые дамы и господа, состоявшееся 21 год назад, нас вместе семог открыли новый этап политийской жизни. Оно превратилось в самое массовое не в в и неполитическое съездить планеты. Главное спортивные состояния планеты стали прекрасным и захватывающим праздником где не всегда остается вся страна. И алимпийские идеи поправлены назад одними из самых ярких событий 20-х лет. Я хочу особо отметить огромную стендарь международного алимпийского правитета на правильное притяжание мира. Хочу что сложить очевидный заслуги. Проходится в сфере уважения и сотрудничества жизнь на планете уже не без спорта. Если отсюда исторические спортивные достижения, и стиле. здесь главное что означает спорт, также значит. судьбы. Года года проводили умнички и Все больше заводили умы людей во всём стране. Извините, них только женщины важнейшие. страна всегда была одни, осталась в полагаемую Общественное признание иритета лимфийского движения в России традиционно высоте. Уважаемые члены международного иритического ментиля, уважаемые дамы и господа, сегодня вам предстоит обнести итоги того, для юридического движения, которое приоритетно связан с теми плана антонного права. Российский сокров оценили, Желание седьмого президента завершить срок по их помощи в данный день в 1980 году ему было подчет бы в подчет да? Я воспользуюсь приюлемой, доставлюсь в России как государственного организатора в 112-е и позволю себе это, уважаемый господин Самарайович, объявить Сохранения и в не сомневаюсь, что решения нынешнего форума помогут поднять олимпийское движение надолгость, и в наступающую праздник первый день при славу и и величины оля. Уважаемые дар, господа, имею честь объявить 112-ю сессию международного олимпийского света,